Вы не умеете подчиняться, нестандартно мыслите. Они вас очень боятся. Сто лет назад, после войны, наши основатели создали систему, которая ликвидирует все конфликты и установит мир. Сегодня, после тестирования вашей личности, вы будете определены в одну из фракций. Человек не может воспринимать окружающий мир совершенно объективно. Это похоже на то, как вы вставляете слайд в видеопроектор и смотрите на изображение. Обычный равномерный свет, проходя через пленку, превращается в картинку на экране. Восприятие выступает в качестве экрана. Светом является окружающий мир, а слайдом – наше мировоззрение. Представление каждого человека о себе – и об окружающем мире зачастую далеко от истины. Искажения вносят наши слайды. Например, вас беспокоят некоторые личные недостатки, и вы из-за этого испытываете чувство неполноценности. Ведь кажется, что другим это тоже не нравится. Тогда общаясь с людьми, вы вставляете в свой проектор слайд комплекса неполноценности и видите все в искаженном свете. Допустим, в данный момент вы беспокоитесь, как одеты. Может даже казаться, что другие обращают на вас внимание и смотрят с усмешкой или презрением. Но в головах окружающих вовсе нет об этом мыслей. Эти мысли присутствуют только в вашей голове в виде слайда, искажающего действительность. Любой человек, как правило, на 90% занят мыслями о своей особе, так же, как и вы сами.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 Если это вас не очень волнует, искажения нет. Все есть, как есть. Но дело даже не в том, что вы думаете о своей внешности, а какое влияние оказывает слайд на вашу жизнь. У вашей фракции какие-то проблемы с зеркалами? Мы боремся с тщеславием. Если вас беспокоит собственная внешность, вы создаете в своей голове слайд «Я некрасивая или некрасивый» и смотрите на окружающий мир через него, как через фильтр. Это слайд, потому что он зафиксирован только в ваших мыслях. Внешность могут оценивать, то есть придавать ей значение только потенциальные партнеры, а это очень небольшой процент людей. Остальным окружающим и дела нет до вашей внешности. Не верите? Тогда спросите у самого авторитетного арбитра, то есть у себя самого, насколько вас волнует внешность тех, кто не входит в круг ваших потенциальных партнеров или соперников. Скорее всего, вы даже не задумывались над вопросом, привлекателен данный человек или нет, то же самое думают или вообще не думают окружающие в отношении вас. Можете быть уверены, что это так, даже если вы считаете себя уродливым, уродство производит впечатление только в момент первой встречи, а потом на это перестают обращать внимание, как на привычную декорацию. Итак, предположим, что вы вставили в голову слайд о своей непривлекательной внешности. Все, что идет от других людей, взгляды, жесты, мимика, слова, вы воспринимаете через свой слайд. Что вы увидите? Приветливая улыбка превращается в усмешку. Чей-то веселый смех в злорадную потеху над вами. Кто-то тихо перешептывается, сплетничают про вас. Чей-то беглый взгляд косо посмотрели. Кто-то поморщился от боли в животе? Боже, что он у вас подумал? Наконец любой комплимент превратится в издевку. А ведь у других и в мыслях ничего подобного не было. Это только в вашей голове собственный слайд. В соответствии с такими мыслями будет определяться и поведение, которое сделает вас действительно непривлекательными. Руки начнут выполнять неестественные движения, и вам некуда будет их деть. Лицо исказится напряженной гримасой, все умные мысли куда-то исчезнут. Комплекс неполноценности вступит в свое нераздельное господство. В итоге слайд, сидящий в вашем воображении, получит фактическую реализацию. Слайды действуют двояким образом. С одной стороны, они искажают представление человека о его месте в этом мире и об отношении к нему окружающих. С другой стороны, они искажают его представление о внешнем мире. В частности, каждый склонен видеть свойства своего слайда в окружающих людях. Например, человек не любит какие-то врожденные качества своего характера. Он стремится запрятать их от себя подальше, чтобы самому не видеть. Но неприглядный слайд затушевать невозможно. Он сидит в голове и делает свое дело. У человека возникает иллюзия, что другие думают и поступают примерно так же, как он сам. А если некоторые качества в себе не нравятся,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 вы и сами делали то же самое, не отдавая себе отчета. Это, конечно, не значит, что если человек кого-то в чем-то обвиняет, значит это есть и у него. Однако так бывает очень часто. Понаблюдайте сами. Позиция смотрителя в ролевых играх позволит легко определить, когда кто-то пытается навесить на вас свою проекцию. А если вас в чем-то пытаются незаслуженно обвинить или приписать чужие качества, задайте себе вопрос. Нет ли у самого обвинителя того же, что он пытается навесить на других? Скорее всего будет именно так, потому что если у вас этого действительно нет, значит у обвинителя сидит в голове слайд, который проецирует свою картину. Что же лежит в основе слайда? На какой пленке он держится? Важность, который раз мы уже к ней возвращаемся. Вас беспокоит собственная внешность, если это для вас важно? Слайд находится в вашей голове, но у других его нет, если это не представляется им важным. Уродство человека становится привычной декорацией для окружающих потому, что для них это незначимо. Оно имеет важность только для самого обладателя неординарной внешности. Внешность просто необычная и не более того. Необычную внешность делает уродством именно слайд важности. Известный французский художник Анри Детулуз Латрек в детстве сломал обе ноги и остался на всю жизнь калекой. Пока Латрек взрослел, он был очень угнетен своим уродством. С годами физическое несовершенство проявлялось все явственнее, и от этого он страдал еще больше. В конечном итоге переживание по поводу несовершенства дошло до высшей точки, и Латреку пришлось смириться с неизбежным. Он плюнул на свое уродство и продолжал жить. Как только он избавился от важности, Слайд прекратил свое существование, и удача повернулась к Лотреку лицом. Он пользовался большим успехом у женщин, не говоря уже о том, что ему удалось с блеском реализовать свой талант. Он, кстати, был одним из основателей знаменитого кабаре мулен Rouge» в Париже, и женщины его очень любили, как вы понимаете, не только из-за его картин. Я не хочу быть кем-то одним. Просто не могу. Я хочу быть смелым и самоотверженным, умным, честным и добрым. Слайды возникают тогда, когда вы придаете избыточное значение тому, что о вас думают другие. Если вы не знаете наверняка мнение окружающих, и при этом для вас это очень важно, считайте в вашей голове на 100% засел соответствующий слайд.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 где негатив проявляется в полную силу. Переход происходит не сразу, а постепенно и длится не прекращаясь все время, пока слайд сидит в голове. Те незначительные штрихи, которые вследствие важности человек в самом начале набросал на свой негативный слайд, проявляются все более резко и расцветают во всей красе. Человеку не нравится его полнота, он все больше толстеет. Ему мешает родинка она разрастается, он считает себя неполноценным и получает все новые тому подтверждения, он озабочен своей непривлекательностью, она еще больше обостряется, его мучают чувство вины, наказания сыплятся на голову, так продолжается до тех пор, пока человек не перестанет придавать слайду большое значение или не переключится на создание позитивного слайда, как только важность исчезла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 Привозят оборудование. Компьютеры. И вот это. Что это? Что-то вроде когнитивного передатчика. Его вводят как сыворотку. Удивительно, правда? Все, что делает человека личностью. Мысли, эмоции, его память. Все стирается химией. Зачем? Люди становятся более восприимчивыми к внушению. Но с таким количеством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 А вы готовы себе это позволить? Как правило, люди считают, что слава, деньги и власть это удел избранных. Кто же их выбирает, этих избранных? В первую очередь они сами, а потом уж все остальные. Если вы мечтаете о чем-то, но не готовы себе это позволить, вы это не получите. Вот бездомный смотрит с улицы в окно на рождественский стол. Он готов себе позволить сесть за этот стол и поесть? Конечно, если его пригласят, он это сделает. Зайти в дом и сесть за стол – это решимость действовать, то есть внутреннее намерение. Но кто же его пригласит? И он это прекрасно понимает. Рождественский стол находится в слое чужого мира. Готов ли он иметь этот стол у себя дома, в слое своего мира? Нет. Бездомный знает, что у него нет ни дома, ни денег, ни способа их заработать. Внешнее намерение не даст ему ничего, потому что, находясь в рамках привычного здравого смысла, он не готов иметь. Предположим, вы хотите стать богатым человеком. А готовы ли вы принять такой подарок от судьбы? Конечно, если кто-то дает лишний миллион. Любой из нас его возьмет без проблем и затруднений. И богатство не испортит жизнь, как иногда пытаются представить в поучительных кинофильмах. Но я не об этом. Готовы ли вы взять этот миллион? Вы, наверное, подумали о том, что миллион требуется заработать, завоевать? Опять не то. Готовы ли вы просто выбрать, позволить себе иметь? Необходимо свыкнуться с мыслью, что вы добьетесь своей цели. Если хотите стать обеспеченным человеком, но при этом боитесь заходить в дорогие магазины, у вас ничего не получится. Если испытываете хоть малейшую неловкость в дорогом магазине, значит вы не готовы себе позволить иметь дорогие вещи. Продавцы в таких магазинах умеют мгновенно определять, кто к ним пришел. Потенциальный покупатель или любопытный с пустым кошельком. Покупатель ведет себя как хозяин, держится спокойно, уверенно и с достоинством. Он осознает свое право выбирать. Любопытный и очень жаждущий, но бедный, ведет себя как неприглашенный гость. Он держится скованно, напряженно, робко, чувствует на себе оценивающие взгляды продавцов и чуть ли не извиняется за свое появление в таком престижном заведении. Он создает одновременно целый комплекс потенциалов важности, вожделения. Зависть, чувство своей неполноценности, раздражение, недовольство. А все потому, что он не только не готов все это себе позволить материально, но даже не считает себя достойным иметь дорогие вещи. Ведь душа понимает буквально, о чем говорит ей разум, а он твердит одно. Все это не для нас, мы люди бедные, нам надо что-нибудь поскромнее. Позвольте себе быть достойным все это роскоши. Вы действительно достойны всего самого лучшего. Это деструктивные маятники, которым выгодно держать вас под контролем. Внушили вам, что, дескать, каждый сверчок знай свой шесток. Смело идите в дорогие магазины и смотрите на вещи как хозяин, а не как прислуга в богатом доме. Конечно, бесполезно заниматься самовнушением, что вы можете себе позволить это купить. Обмануть себя не удастся. Да это и не нужно! Как же поверить и позволить себе иметь? Прежде всего, давайте разграничим области внутреннего и внешнего намерения. Во фразе «быть готовым, себе позволить» Человек, привыкший мыслить и действовать в рамках внутреннего намерения, склонен сразу же идти на пролом. Я не могу себе это позволить материально и точка. О чем еще можно говорить? Ну и не надо себе внушать, что вы можете себе позволить купить дорогую вещь, нащупывая в кармане пустой кошелек. Речь совсем не об этом. Внутреннее намерение подразумевает решимость действовать, то есть достать деньги. Но поскольку взять их неоткуда, разум выносит прагматичный вердикт. Действуя в рамках внутреннего намерения, вы действительно ничего не достигнете. Внешнее намерение – тоже просто так не свалится на вашу голову, как манна небесная. Откуда оно возьмется, если вы не готовы позволить себе иметь? Внешнее намерение подразумевает решимость иметь. Другими словами, считать себя достойным и знать, что выбор за вами. Не верить, а именно знать. Не уверена, что у нас есть выбор. Но вы вольны выбирать. Вы же этого не хотите. В глубине души вы всегда сомневаетесь в том, что желание все-таки может исполниться. Даже если готовы действовать ради исполнения желания, этого мало. Не верите? Значит не позволяете считать себя достойным или просто сомневаетесь в реальности исполнения. Так вот, те, кто стал звездой или миллионером, отличаются от вас не способностями, а только тем, что они позволили себе иметь то, что хотели. Необходимо позволить себе иметь.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 которая управляет Вселенной. Эта сила подхватывает вас и переносит в сектор, где исполняется то, в чем сошлись душа и разум. Каждый волен выбирать все, что ему угодно. Но далеко не каждый верит в подобную вседозволенность. О чем бы я вам ни говорил, вы ведь до конца не верите, что свобода выбора реальна. Не уверена, что у нас есть выбор. Но вы вольны выбирать. Вы же этого не хотите. Наша жизнь подтверждает обратное, потому что все люди находятся во власти маятников. Но даже если вы освободились от маятников, свобода выбора все равно лежит вне зоны вашего комфорта. Слишком это нереально иметь право выбирать в мире маятников. Слишком невероятно. В душе вы не верите, что труднодостижимая мечта это только вопрос личного выбора. Так вот. Позитивные слайды помогают включить невероятное в зону вашего комфорта. Когда вы перестанете испытывать душевный дискомфорт от мыслей, что вам доступна любая мечта, сомнения отпадут и вера превратится в знание. Душа придет в согласие с разумом и тогда появится решимость иметь. Душу убеждать в чем-либо бесполезно, она ведь не рассуждает, а знает, ее можно только приучить.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 В тех же дорогих магазинах вы можете репетировать, как будете выбирать. Не думайте о деньгах и не смотрите на цены. Ваша цель не деньги, а то, что можно на них купить. Достаточно просто вращаться возле всего этого, чувствовать вкус, выбирать. Просто спокойно смотреть и оценивать. Впустите в себя все эти вещи. Смотрите на них не как на недосягаемую роскошь, а как на то, что собираетесь вскоре купить. Притворитесь хозяином этих вещей. Пусть продавцы думают, что вы покупатель. Поиграйте в разборчивого покупателя, только не высокомерного. Впуская эти вещи в слой своего мира, вы постепенно настраиваетесь на линии жизни, где они будут ваши. Не нужно беспокоиться, каким образом они таковыми станут. Если у вас будет решимость иметь, внешнее намерение без вашего ведома найдет способ, о котором вы и не подозреваете. Потом не удивляйтесь и не убеждайте себя, что это случайность, совпадение или какая-то мистика. Не помню, кто это сказал. Случай – это псевдоним Бога, когда он не желает подписываться своим именем. Если вас посещают хоть мимолетные чувства благоговения перед миром своей мечты, гоните их прочь. Это ваш мир и в нем нет ничего недоступного для вас.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 Правило, есть правило. Решимость иметь как нельзя лучше иллюстрируется на примере новоиспеченных российских миллиардеров, которых сейчас больше, чем в развитых странах Запада. В период перестройки в России в конце 80-х годов 20 -го века недалекие политики посчитали, что социалистическая экономика сразу же превратится в рыночную, если все приватизировать. Тот, кто в это время оказался возле кормушки и уловил суть момента, сразу разбогател, без всяких трудозатрат. Все, что в эпоху социализма принадлежало государству – то есть нефть, газ, золото, алмазы и все прочие природные, промышленные и интеллектуальные ресурсы – стало принадлежать горстке олигархов. Было общее – стало его. Для этого не потребовалось заниматься бизнесом так, как это делали настоящие, недутые миллиардеры, которым приходилось зарабатывать свои миллионы. Тем, кто был ближе всех к кормушке, требовалось всего лишь наложить лапу и прорычать «Мое», а потом оформить это как правовой акт. По каким таким причинам то, что было общее, стало его? Этот период в России, конечно, уникальный. Но ведь рядом с богатством находилось множество умных и талантливых людей, и тем не менее, большинство осталось ни с чем. Схватить сумел тот, кто позволил себе иметь. У новоявленных богачей не было чувства вины, угрызений совести, сомнений, чувства неполноценности. Они не считали себя недостойными, им не приходило в голову чувствовать себя виноватыми в дорогих магазинах. У них была решимость иметь. Поэтому бесстрастное внешнее намерение дало им это. Вот так. А вы говорите, невероятно. Если вы близки нам по духу, боязнь неудачи вас не может остановить. Система фракций – это живой организм, состоящий из клеток всех вас. И развивается он только при условии, что каждый из вас найдет в нем свое место. Будущее принадлежит тому, кто знает, где ему предназначено быть. Методы достижения целей в трансерфинге лежат за пределами здравого смысла и обыденных представлений. Из всех известных, нетрадиционных методов, ближе всех к трансерфингу, стоит визуализация желаемой цели. Данный метод заключается в том, чтобы представить себе желаемое как можно подробнее во всех деталях и носить этот образ у себя в голове. Обыденное мировоззрение рассматривает визуализацию как лишенную смысла трату времени. Действительно, дорогу осилит идущий, а не тот, кто грезит. Но как бы там ни было, мысленное представление цели имеет такое же решающее значение, как собственно процесс достижения этой цели. И вы уже знаете почему просто идущий, достигнет средних результатов и будет жить как все, внося свою лепту в торжество здравого смысла. Странник, имеющий в своем багаже методы трансерфинга, может добиться результатов, которые здравый смысл пытается уложить в понятия типа «везение», «случайность», «избранник судьбы». В трансерфинге с точки зрения здравого смысла все перевернуто с ног на голову, впрочем,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 Если вам удастся поколебать монолит своего здравого смысла, это вовсе не означает улететь в облака, а наоборот, спуститься на землю. Потому что общепринятый здравый смысл на самом деле таковым не является. В этом вы уже убедились не раз. А вскоре вам откроется еще много необычных вещей. Нам предстоит разобраться, почему визуализация поставленной цели не всегда приносит результаты. Даже активные приверженцы эзотерики и нетрадиционной психологии не могут на нее полностью полагаться. Существуют как простые, так и достаточно сложные техники визуализации. Работают они с переменным успехом. Что-то получается, что-то нет. Меня лично такое качество не устраивает. Вас наверное тоже, поэтому спешу вас успокоить. В трансерфинге визуализация это не совсем то что обычно под этим понимается. Но визуализация по правилам трансерфинга действительно работает с гарантией надежности. Известные виды визуализации можно подразделить на три группы. Первая группа – мечты. С практической точки зрения это наиболее слабый и ненадежный вид визуализации. Мечтать не вредно, но практически бесполезно. Мечты не сбываются. Фантазеры, как правило, серьезно претендуют на осуществление своей мечты. Им только кажется, что они очень хотят, чтобы она сбылась. Но в глубине души они либо не верят, что мечта может сбыться, либо не имеют намерения иметь и действовать. Мечтатели смотрят на свои мечты, как на далекие звезды. Когда им намекают о воздушных замках, они захлопывают свои раковины, как кустрицы. Не трогайте мою мечту. Если четко определить цель мечтателей, то это сам процесс мечтания и не более того. Вторая группа – это кино. Я имею в виду не кинематограф, а фильм в мыслях о своем желании. Прокрутка фильма в голове осуществляется намеренно. В этом состоит отличие от мечтания. Есть намерение иметь и действовать. И одно из действий – это визуализация исполнения желания в виде просмотра киноленты. Как это происходит? Например, вы хотите иметь дом и представляете себе его и так, и этак, во всех деталях, то есть по всем правилам. Вы имеете в голове совершенно ясную картину или почти ясную, как он выглядит, и каждый день постоянно носите в мыслях этот образ. Допустим, вы блестяще справились с этой задачей. Казалось бы, желание должно исполниться. Угадайте, что вы получите. А вот что непременно увидите этот дом, почти или совсем такой, как его представляли, но вам он не достанется, это будет чужой дом на улице или в кино, потому что получаете то, что заказываете, ведь вы так честно трудились над визуализацией дома, но при этом никак не объясняли официанту, что дом ваш, поэтому он просто в точности выполнил этот заказ, вы так увлеклись качеством процесса визуализации, как вас учили в книгах, что забыли о самом главном – кто владелец этого дома. В этом состоит основная ошибка тех, кто занимается такой визуализацией. Фильм так и останется фильмом, вы никогда не станете его участником. Вы же глазеете на него, как нищий на витрины. Третья группа. Вы не смотрите кино как зритель, а мысленно играете в нем. Это уже гораздо эффективней.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 Не смотрите на него глазами страждущего мечтателя с благоговением, как на нечто недосягаемое или как на отдаленную перспективу. Вы уже имеете дом, притворитесь, что это реально. Как вы понимаете, данная визуализация представляет собой слайд. Такой слайд расширит зону вашего комфорта и со временем обязательно реализуется. Но когда это произойдет, неизвестно. Возможно, вам придется ждать долго. Все зависит от того, как вы работаете с этим слайдом. Если немного поиграли и бросили, вам рассчитывать не на что. Чудес на самом деле не бывает. Работая со слайдом, необходимо помнить о следующем. Во-первых, если вы охладели к своей цели, он растворится и вам придется заставлять себя с ним работать, что очень скоро надоест. Тогда стоит подумать, а нужен ли вам этот слайд на самом деле? Во-вторых. Необходимо помнить, что внешнее намерение реализует слайд далеко не сразу, постепенно приближая вас к целевым линиям жизни. Требуется спокойное терпение и настойчивость. Настойчивость необходима только на начальном этапе. Потом визуализация слайда войдет в привычку, и вам не придется себя заставлять. Ну и наконец, если цель не является вашей, а навязана маятниками, вам не удастся достичь единства души и разума. Если же вы всей душой стремитесь к цели, визуализация слайда обязательно принесет результаты. Когда у вас будет подлинная решимость иметь, внешнее намерение найдет способ реализовать вашу цель. Если вы подумали, что слайд – это и есть метод визуализации в трансерфинге, то вы ошиблись. Даже слайд самого высокого качества может потребовать длительное время для реализации, особенно если цель лежит в достаточно отдаленном от вас секторе пространства вариантов. Процесс достижения цели можно ускорить при помощи визуализации трансерфинга. Что это такое, вы узнаете. Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби. Который любил? <смех> да, любил деньги. Рассказывай. Давайте решим такую задачку. Допустим, ваша конечная цель заключается в том, чтобы разбогатеть. С рождения Бобби файмальчиком был. Молодец. Имел Бобби хобби, он деньги любил. Хороший мальчик. Любил и копил! Ха-ха-ха-ха. <смех>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 У меня есть то, что вам нужно. Правда? Что же это? Способ победить в войне. Если цель находится на достаточно отдаленных линиях жизни, то настроить на них свое излучение практически невозможно. Например, если вы собираетесь сдавать экзамен, но предмет не знаете вообще, вы не сможете настроиться на линию, где успешно его сдаете. У вас не получится визуализация вашего ответа хотя бы на один вопрос, если вы ничего не знаете. Между вашей будущей целью и теперечным положением может пролегать достаточно длинный путь, не обязательно по времени. Изменится не только ваше положение, но и способ мышления, манера действовать, даже может быть характер. Вы не можете сейчас точно настроить свои параметры, не пройдя этот путь. Если будете пытаться выполнять визуализацию процесса движения к весьма отдаленной цели, у вас возникнет искушение забегать вперед и торопить события. Это ничего не даст, вследствие чего вы получите чувство разочарования и досады, что в свою очередь восстановит против вас равновесные силы.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 Если цель достигается в несколько этапов, придется последовательно пройти каждый этап, хотите вы этого или нет. Например, стать профессионалом в какой-либо области невозможно за один прием. Необходимо сначала закончить учебное заведение, потом найти работу, затем отшлифовать свое профессиональное совершенство и так далее. Такой поэтапный путь к цели в пространстве вариантов представляет собой трансерферную цепочку. Каждое звено цепочки – это отдельный этап. Этапы связаны в звенья, потому что если не пройден один этап, на следующий вступить невозможно. Например, невозможно поступить в аспирантуру, не закончив университет. Отдельное звено трансерферной цепочки складывается из взаимосвязанных и относительно однородных секторов пространства. Путь к цели в пространстве вариантов структурируется трансерферными цепочками и течением вариантов. Пространство вариантов имеет упорядоченную структуру. Если следовать к цели беспорядочным образом, она не будет достигнута. Как не выбиваться из течения вариантов, вы уже знаете. Не создавать избыточных потенциалов, не лупить руками по воде и не бороться с течением. Остается лишь следовать еще одному правилу.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 трансерфинге это мысленное представление процесса реализации текущего звена трансерферной цепочки под представлением понимается направление хода мыслей в нужное русло мыслям только нужно дать толчок а дальше они сами пойдут как по сценарию во сне нужно жить процессом реализации звена и в мыслях и в действиях согласовано как видите все просто Нетрудно определить отдельные звенья именно вашей трансерферной цепочки. Ну а если порядок движения к цели неизвестен, или вообще непонятно, каким путем и какими средствами можно достичь своей цели, ничего страшного, пусть это вас не беспокоит. Я снова повторяю, что следует делать в данном случае. Если вы пока не знаете, каким образом ваша цель может быть реализована,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 Здесь хотелось бы добавить несколько слов о знаках. Если вы интерпретируете какой-либо знак, который, как вам кажется, может указывать на возможность достижения цели, то вам необходимо знать, что знаки относятся только к текущему звену трансерферной цепочки и имеют лишь отдаленное отношение к конечной цели. Другими словами, указатели относятся только к той дороге, по которой вы в данный момент идете, Можете интерпретировать знаки по всем вопросам, связанным с текущим звеном трансферферной цепочки. Но если текущую линию вашей жизни отделяет от целевой линии несколько звеньев, то знаки не могут служить указателями для цели. Это не значит, что указателей для дальней цели вообще не существует. Просто вы не сможете их толковать с достаточной степенью надежности. Вообще интерпретация знаков, за исключением состояния душевного комфорта является наименее надежной техникой в трансерфинге, поэтому не следует придавать знакам большое значение. Остается выяснить, какое место отводится в визуализации третьей группы и надо ли вообще заниматься визуализацией цели. Ответ здесь однозначный. Безусловно, визуализация цели заниматься совершенно необходимо в любой удобной вам форме. Цель держится в голове в виде слайда, что расширяет зону комфорта. И настраивать частоту излучения мысленной энергии на целевые линии жизни. Это и есть главная и единственная функция визуализации третьей группы. Но, собственно, переход на целевые линии осуществляет все же рабочая лошадка трансерфинга визуализация процесса движения к цели. Занимаясь визуализацией процесса, вы объединяете свое внутреннее намерение с внешним. Резюме. Иллюзии – это не результат игры воображения, а видение другой реальности. Человек, находясь в материальном мире, может воспринимать другую реальность. Восприятие мира может искажаться внутренними убеждениями. Слайд – это то, что есть в вашей голове, но нет у других. Слайды искажают реальную действительность. Человек склонен навешивать проекции своего слайда на окружающих. Основой для слайда является важность. Как только важность исчезла, слайд прекращает свое существование. Внешнее намерение непрерывно и постепенно реализует слайд. Перестаньте бороться с собой и переключите свое внимание с негатива на позитив. Создайте себе позитивный слайд, приятный душе и разуму. Почаще просматривайте свой слайд и добавляйте туда новые детали. Ни в коем случае не срисовывайте образ слайда с других людей. Если у вас нет решимости иметь, вы это не получите. Позвольте себе роскошь быть достойным всего самого лучшего. Решимость иметь – это неприложное знание, что вы достойны и выбор за вами. Позитивные слайды помогают включить невероятное в зону вашего комфорта. Не смотрите на слайд как на картину, оживите а в нем хотя бы виртуально. Впускайте в себя любую информацию из мира вашей мечты. К цели вас двигает не созерцание результата, а визуализация процесса движения. Не созерцание результата, а представление процесса рождения и роста совершенства. Визуализация в трансерфинге – это мысленное представление процесса реализации текущего звена трансерферной цепочки. Если путь достижения цели неизвестен, выполняйте визуализацию слайда. Слайд сам поведет вас в нужном направлении. Кто-то должен остановить вас, иначе конец. Всему миру. Мир уже разрушен. Вами. Он был несовершенен. Те из нас, кто обладает даром видеть это, призваны защитить остальных. Вы выбрали фракцию воинов, призванную защищать этот город и всех его жителей. Мы здесь верим в ежедневный подвиг. И в отвагу. Мы восстановим мир. И в этот раз надолго. А если вы ошибаетесь? Ты хочешь перемен, не принося жертв. Хочешь мира без войны. К сожалению, так не бывает.